Кусь и нет пиписки я потом проверю идет запись я не хочу на запись показать то что ты немножко некомпетентен начинаем со стульчиков нет не со стульчиков с разметки Делаем разметку шагом 200 в одном направлении, здесь, в середине. Ну, чем больше, тем лучше. Соответственно, в этом, в другом направлении тоже шагом 200. В результате получаем ячейку 200 на 200. Вяжем маяки. Раз, край, через 3 метра еще арматурку развязываем. Вот он маяк провязанный. Еще одну, еще одну и так до конца. Чем больше маяков, тем точнее. Но ну, это для перфекционистов. После того, как завязали маяк, первый, первый маяк завязали, под него подставляем стульчики, чтобы сетка приподнялась, чтобы вот в этом месте, ну, от этой точки, 2-3 метра могли спокойно подсовывать проволочку под арматуру. В противном случае арматура лежит на фанере, либо на полу, на подбетонке, неважно, и тяжело подсунуть проволочку. Стульчики выставляются следующим образом. Поставили первый стульчик. Можно по ячейкам посчитать. Раз, два, три, четыре, пять. На пятой арматуре, точнее, на шестой, да. Ну, короче, вот, между первым стульчиком и вторым должен быть метр. Дальше от этого стульчика отступаем также. Метр, ставим еще один стульчик. Ну и, соответственно, сюда получаем. Получаем Метр на метр или один метр квадратный. И в середину ставим пятерку, как на костях. И таким макаром раскидываем на всю протяженность нашей плиты, фундамента и так далее. В одном направлении, соответственно, и в другом направлении. Ничего здесь сложного и хитрого нету Главное соблюдать последовательность. На краях плиты обязательно ставим стульчики. Чтобы не было такого эффекта, когда наступил и провалился. После вяжутся диагонали. Что такое вязка диагональю? Взяли любую ячейку. Вот она, ячейка 200 на 200. Диагональ, ну, всем понятно. Правда, иногда бывает не всем. Соответственно, диагональ. Раз. подвязали следующая ячейка опять диагонали и по диагонали идем через всю плиту до конца разворачиваемся от этой от этого узелка отступаем две ячейки по диагонали влево вправо соответственно вот наш начальный узелок считаем раз два вот наша диагональ соответственно мы вяжем ее вперед и соответственно назад до конца ну вот мы можем наблюдать. Вот он, раз, узелок, два, три, четыре, пять. До конца дошли, две ячейки по диагонали и опять пробежали. Это называется вязка через две ячейки. Сто вязка или вязка через одну ячейку делается таким образом. То есть раз, диагональ, и здесь отступаем через одну ячейку. Это актуально при вязке арматуры. Очень маленьких диаметров, 8-10 миллиметров. Либо когда на стройплощадке присутствуют перфекционисты, которые не понимают, зачем нужна вязка арматуры. А я напомню, вязка арматуры нужна лишь для того, чтобы сохранить арматуру в своем проектном положении до заливки и во время приемки бетона. После никакая вязальная проволока, узелки и так далее... Никоим образом не работают в конструкции. Надо сохранить проектное положение. Вот видим вертикальный хлыст. Вот мы производим заливку бетона. Соответственно, мы имитируем какие-то задевания этой арматуры, хождение там по ней, удары там и так далее. Она остается на своем проектном, в своем проектном положении. чики бомбони больше вязка не актуальна и ни для чего не нужна. После того, как сделали основную сетку, первый слой. Ну, можно сетки разделять в несколько слоев. Я разделяю их два. То есть первый слой идет у нас раз, второй два. Соответственно, третий идет зеркально и четвертый... Еще раз зеркально. Но я называю, разделяю это все на два этапа. Первая сетка, это когда два хлыста у нас уже лежат внизу с нижним защитным слоем. И второй слой сетки. Чтобы завязать второй слой сетки, нам нужно использовать пространственный каркас. Он бывает в виде лягушек. Это такая конструкция. Сейчас мы ее быстро согнем. Вот такая конструкция. Лягушка. Вот так она делается, вот так она ставится, на нее кладется один хлыст арматурки, ну и так далее. По технике экономики на круг яйца одни и те же, разницы в финансах никаких нет. Если использовать лягушку, либо второй тип простран пространственного каркаса, это сварной каркас. Учитывая то, что данные хлысты свариваются поперечками, Опять же, на прихватке. Мы видим то, что основную арматуру мы не прожигаем. Для перфекционистов и более умных ребят скажу одну вещь. Учитывая то, что по всем расчетам идет запас любой конструкции, армирование, сечение конструкции, ну и так далее. Вот эти жалкие, проваренные 1-2 мм ни на что не повлияют. И контрольный выстрел. Арматуру используем А500С, с маркировкой S в конце, значит, арматура сварная. Поэтому проблем, тем более в малоэтажном секторе, никаких не вижу. Неправильно. Это вот одна ячейка 200, тебе надо один кинуть в середину, вот так. Все, болды. Да, не надо исполнять. Вот, Поэтому пространственные каркасы бывают двух типов. Лягушки и сварной каркас. Последние лет 6-7 повсеместно используют сварные каркасы на больших стройках, на всяких ответственных сооружениях, мосты, стадионы и так далее. Почему прижились эти архаистические лягушки, до сих пор они живы, я не понимаю. По скорости и по производительности сварные каркасы гораздо выше. Лягушек требуется на 1 квадратный метр, чтобы сетка не прогибалась. В районе там, чуть ли не 6 штук. Вот, соответственно, одну лягушку мы можем положить один, максимум два хлыста. Дальше, лягушки крепятся к нижней сетке арматуры. Вот, соответственно, здесь получаются между арматурами зазорчики. Ну, то есть, между стержнями, расстояние. В зависимости от диаметра арматурки. Вот, это не есть гуд, потому что щебень не сможет в этом месте окутать хлыст арматурой и не подцепить его серповидную форму вот ну я к чему то что я категорически против лягушек это не более чем архаизм мы повсеместно используем только сварные каркасы соответственно сварные каркасы выставляются шагом через один метр далее внутрь сразу закидывается второй слой сетки вот он вторые стержни то есть Вся плита вяжется в зеркальном порядке. Ну, то есть, в зеркало посмотрели, нос впереди, значит, и в зеркале нос впереди. Соответственно, если у нас начали мы с первого хлыста, который идет в данном направлении, значит, и заканчиваем плиту в данном направлении. Все зеркально. Бывают моменты в подошвах либо в лестницах когда зеркальное отображение арматуры не работает с точки зрения работы конструкции это ни на что не влияет ну это как бы общепринятая норма но ну, опять же в зависимости от конкретного какого какой-то конструкции возможно ну в той же лестнице верхняя зона у нее будет рабочая, поэтому там арматура работает ну вяжется чуть иначе именно на опорной площадки, когда марш опирается на площадку. Дальше. Закидываем все стержня, соответственно, все доборы. Если хлысты на всю протяженность, нам хлыстов не хватает, производится нахлестка арматуры. Нахлест обычно указывается в проекте, но ну, Средняя температура по больнице – это от 40 до 50 диаметров. 50 или 40D – это значит 40 или 50 умножаем на D, диаметр арматуры. В данном случае арматура 12, соответственно, мы берем 50, умножаем на 12, получаем 60. Соответственно, у нас 60 сантиметров должен быть нахлёст. Еще один момент – принципиальный, соответственно сделали нахлест второй слой сетки вяжется, чтобы в этом месте проходил целый хлыст, как бы это общепринятые нормы, стандарты и правила. В зависимости опять же от конструкции, конструкции бывают разные, плиты протяженные по 400 метров квадратных, там уже можно заливаться частями, все непосредственно по расчету. Нужен адекватный проект со всеми разрезами, чертежами, либо адекватный конструктор, который всегда с вами на связи. Сейчас закидываем всю эту арматуру основную, подвязываем каркасы. Каркасы то же самое наращиваются. Нахлёстка делается 50 диаметров. Докидываем всю арматуру. После вяжем маяки. Маяки вяжутся вот таким макаром. Соответственно, берем, кидаем целый хлыст и подвязываем каркасы через один. Предварительно, посмотрев, если каркас стоит криво, ну вот как этот каркас, соответственно, ножками его выравниваем и подвязываем, чтобы все каркасы стояли ровно. Также, ну, повсеместно... Используют на сварные каркасы, приваривают сюда картыши арматурки. Ну, там буквально сантиметров 15. И подвязывают их к данному хлысту, чтобы каркас вот так вот не качался. Да, и у, у нас бывали случаи, когда завязали плиту, и плита просто, ну, отхождение, оброждение четырех человек, она просто вот так сетка относительно другой съезжала, ложилась. Вот. Ну, можно использовать временную монтажную арматуру какие-нибудь там подвязать косынки там проволочки, ну и так далее. ну такого решения, если завязать каркасы там шагом через один метр и предварительно их выровнять, если имеются выпуска арматуры из стен, можем привязаться к ним, как в данном случае здесь. соответственно каркас стоит вертикально ровно, никуда не отъезжает. вот что такое вязка арматуры при воздействии на нее какой-то человеческой и не очень силы арматура остается в своем проектном положении на месте. Ну, в общем, все. Дальше начинаем работать. Там все закинули, а? Там все закинули. Да, да, там все, а? Нет. А что осталось? Длинная вся. Не вижу, Ничего не понял. Ну да ладно. Будем значит проверять. Раз. Ну. Два. Доборы сюда нужны. Да. Давай, давай, докидывай. на. Да. Ахмед. Давай тоже на добор, а это пока оставь. Да, печальное зрелище. Ну ладно, пока отключимся. Пока арматуры нету.